Книга открытым оком, Вопрос 387. Тема Святая Библия. Синодальный перевод Библии правильный? И есть ли канонизированные святые среди переводчиков этого перевода? «Старообрядцы говорят, что этот перевод неправильный и не совпадает текст этого перевода со славянским», – отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Синодальный перевод Библии на русский язык 1876 года – один из лучших переводов Библии среди прочих переводов в Европе. Если на славянский переводили Кирилл и Мефодий, греки, для которых славянский язык не был родным, то на русский переводили четыре духовные академии в России». И переводом занимались лучшие переводчики этих заведений. Один из трех прису... присутственных дней в Синоде был специально посвящен новому переводу, который и тщательно сверялся и потом был отсылаем митрополиту Филарету. При переводе пользовались и славянским переводом, и еврейским оригиналом, с которого и был сделан перевод Ветхого Завета. Несколько переводов греческих – септуагинта, арабский перевод и другие труды святых отцов. Такого тщательного и осторожного подхода к переводу мир еще и не знал. Сравнивать этот перевод на русский язык со славянским может только уж вовсе не сведущий человек. Сравнивать может только и единственный с оригиналом, а не с каким-то переводом. Славянский перевод был сделан с греческого, а не с оригинала еврейского что нужно было делать для точности перевода. Когда переводили братья Кирилл и Мефодий, то после того, как их переводом стали пользоваться русские, этих братьев еще долго никто не считал за святых. Дошло, какое-то великое дело они сделали до нас. Придет время и для слепых, кто не имеет перевода на русском языке, и они поймут, от чего отказывались. У старообрядцев нет грамотных людей, никогда не было – то мог перевести с оригинала Библию. Они пользуются синодальным переводом и умничают без ума. Сами же ни одной главы не смогли за 300 лет перевести. А дьявол хитер, Из двумя «и» в имени Иисус пользоваться нельзя, и это «д» не Коньянское. а с одной «и» так и не выпустили на русском языке, а значит и нет. Остались с ременными лестовками и подружниками, и так будет во веки веков. Канонизация есть дело чисто человеческое. Собрались бородатые дедушки и решают до суда Божия, кто святой, а кто еще не святой. А Анну Кашинскую святые решают то причислить, то почислить, то есть вычеркивают, то опять восстанавливают. Так было с Ефимией Всехвальной и со Златоустом. Все это иначе как безумием нельзя и назвать. Кто знает, кто из переводчиков святые? И канонизация еще не означает, что он будет обязательно в раю. Иногда, иногда канонизируют через сотни лет. А где же этот человек был эти годы без канонизации?